Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами данного я, серый кролик. Ну, у нас замечательно, сейчас пора наступает. А, преддверие акул Вчера я выстрелил <coughs> маточник, Вилька покажем. Вчера поставил девочке одной маточник. Дальше идем. Поставил нашему серебру маточник. Потом еще одной черненькой крольчики поставил маточник. Здесь убрал а, задвижки. Оставил вот такие крольчат уже бегают, жизнь радуются Красота. Здесь то же самое, как я говорил, у одного выскочила микса лапки были, носик под глазками такими. Здесь та радость. Ой, ой, ой. Э -э эти красавицы. Так, данный э -э мне написал один подписчик, что введи инвермектин и не мучайся. Честно, еще не взял, э просто залил был йодом повторно. Вот такие красавцы, которые у нас без ушка были, да, они подрастают уже. Их таких два. Вот один, вот это вот второй. Вот подрастает. И здесь тоже самое маточник. Тоже начал уже сделал грубого гнездо. Наша сейчас задача продолжить выставление, выставление маточников. Второму серебру. Для этого у нас вот такие задвижки. Теперь кто говорит, что, чтобы на сеточку просто не проводили окно, я подстилаю вот такую сеточку, там драка сейчас, так идет отсюда серебра, то есть, ходили-ка, смотри, то есть, на пол ложим сеточку, ставим задвижечку, вот, филайзники, все хорошо, здесь, и берем салонку, вот, вот, сюда, Сюда и соседки немножко подбавим, добавим точно. Все, наша сама, она самостоятельная женщина, сама. Смотрите, вот у нас еще один, она себе сделала там гнездо, а это мамаша чужая. Заняла место. Уже Поэтому мы с ней сюда берем расчеточку ложим. И тоже нужно уже делать гнездо. Природу не обманешь. Искала себе приют. Да. Видите, как она? Ставим маточник. Так. Малычка. Тоже так. Она уже сделала. Берем солому. Что сюда, что прямо в гнездо. Ну мало ли что. Угу. Если она не сделает там или что-то. Вот она такая вот. Мамашка. Черно. Видите. У вас свой будет уже дом она довольна уже. Недовольна. Uh -uh. Недовольна. Не, Мамань, у меня сейчас окровительство а ничего <роли> Бегуши поклеим. Вот что нравится, когда у нас все это на сетке. Лапки чистые. Приятно брать. Самому даже не то, что уже кому-то другому пользует. Вот. Так, что вот дает закрывать. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть маточников. Uh -huh. Видите, уже полезно уже осваивать новый дом. Одна uh -huh. уже сидит полноценно. Раз, Надеемся, мы получим свое же серебро и будем немножко от других людей независимы. Потому что <coughs> достать хорошего кролика первоначально очень-очень сложно. Ценники нынче такие, что грубо говоря, не подъемные. Как я в прошлом видео вам показывал, эти а, доллары, шмон, дол, ну, доллары без них у нас никуда. Так вот, получается, что сейчас курс такой сделали, искусственно. Ну, ладно, это не важно. Суть дела того, что доллар... 2,55 это один поросенок, я покупал по 250 э -э нужно сейчас идти посмотреть, что у нас там будет почему именно поросята, потому что сейчас сбыт на селе кролика очень-очень такой сложный процесс если в городе как его еще там берут у вот денег городских более как-то еще вводится да, не во всех, но вводится то на селе э -э сбыт кроличательный практически упал на ноль а если там живком таких вот берут еще, да, там, ну, 10, 15 рублей, 20 рублей берут, ну, потому что еще как бы сумма небольшая, то вот все остальное очень-очень сложно. Ну, мы выйдем с этого положения. Мы останавливаться с кроликами, конечно же, мы не будем. Вот. Останавливаться с кроликами мы, конечно же, не будем. Будем продолжать. Но для того, чтобы заработать что-то на мы э, взяли еще что? Поросят. Идем смотреть. По а этому наше царство просячек. Ну, как вы знаете, с правой стороны у нас в данной экскурсии у нас представлены две а, свинки. В дальнем правом углу у нас там кабанчик. А, Роженьки, две тоже свинки. А, в центре у нас пока свободный, нужно вычищать загон. Но мотоблок, как вы знаете, с призой стоит. Не стал уже перецеплять, потому что бензин закончился. Ну а вот здесь, друзья. Цветует, вот такие интересные экземплярчики у нас уже появились. Сейчас мы им покажем. Ну загон если вот, а то постоянно вы смотрите, за загон, ну как загон, нормальный загон, тише, тише, мальчик, тише, тише. ой, это у нас кабанчик. Ой -ой -ой -ой -ой. Ой -ой -ой -ой. Вот такой кабанчик. 250 белорусских рублей или 100 долларов. А это девочка. Капычки черненькие, ушки будут немножко э, свисать. носик черненький. Ну, якобы дюрок. Это уже девочку будем мы подотаривать, дай бог, для вон того рыжего мальчика. Потому что будут помниться на Вот смотрите, вот она. Эти, и вот эти вот выжиты будут... бог, у нас хорошими, хорошей мамкой. Сейчас вы скажете, ну как ты будешь совмещать и поросят, и курей, и знаю сколько, и планируешь там разводить. Тем более инкубации 12 числа. Если кому нужно будет цыплят, обращайтесь. Все на все комментарии отвечают, никакие не удаляюсь. Что? А то мне пишут, что, наверное, удаляйте комментарии. это не важно. Удаляйте, не удаляю. Зерно есть, сегодня на молоде муки трохи Так как детей нужно поднимать, как это говорят, желательно ячменкой, э -э вот. вот такая мука, вот такой помол Здесь большую часть, наверное, процентов 60 ячмеля Ячмень, пшеница, кукуруза, э -э зерно То есть э горох-пилюшка ну, ну, вроде так э -э По поводу вот этих поросят чтобы вы, дорогие друзья, понимали, это мы взяли вы говорили, почти два с половиной месяца назад. Вот этих полтора месяца назад. И сейчас, сегодня вот этих. То есть, чтобы был какой-то оборот, нужно не за один раз взять 9, там 10 штук, да, 5, 1. А хотя бы через 2-3 месяца брать хоть что-то постоянно, э, а. вот так мы приучаем, да, я с хлебом сюда прихожу, чтобы потом или бить мне было проще, или же там работать с ними, Не боялась руки. потихонечку, У -у -у. потихонечку, и они вот такие становятся ручные. Да, привязываешься, но я привязываюсь, честно, друзья, к деньгам, и, ну, к жимке и детям, а это, ну, ну, это работа такая, любимая работа. Вот такая, хорошая девочка, вот такая Ой, хорошая девочка, да? Я тебя сейчас сам укушу. Ходи-ка сюда. А, что еще хотел сказать? Две бочки под у нас есть. Будем, и эту уже захотелось, будем брать еще одну, дай бог провезут. Бочки удобные, да и в хозяйстве все пригодится. Вот когда его нет, тогда плохо, а когда оно есть, уже хорошо. Ну, на этой позитивной ноте будем с вами прощаться. Прощаться только до завтра, друзья. Если что-то изменится или что-то появится новое, мы, конечно же, вам все покажем. Вам, надеюсь, это интересно. Ну, это наша такая сельская, белорусская, простая, без всяких проукрас жизнь. Всем пока, друзья. Мирного неба, счастья, здоровья и благополучия. Всем пока. Я тебя кушу!